Поплытаем. О. Чё, за мной кто-то идёт? А! Тихо, я боюсь, пацаны. Я только зашел. А, за что? Нет! Нет, за что? Меня уже убили, алё! За что? Я за... Я покажу тоже... пошла в дропу. Блин, уйди. Уйди, уйди, уйди, уйди. Только не за мной. Только не меня охотит. Вали, вали, вали, вали! Можно я свалил? Челс! спаси Чел, нет! Чел, О! Чел, О! А -а -а! О! май гад! Челл спас! надо бежать по Что такое? Ай! Он уже близко этот... О май гад! Меня не он меня не увидел. Он меня не, видит, он меня не видит. Он меня не видит. Он меня не видит. Он меня не видит. Мне просто надо отбегать от него. Мне надо просто от него отбегать и все. Открой как-нибудь. Нет. А, всех за 2023 годом. Кстати, пацаны, сонгую. Я бы спас, конечно. Боюсь, что у меня я сдохну. Давайте быстренько пройдем вот это. Давай быстрее. Нет, я решил, я не буду это делать. Давай быстрее. Или я решил тоже... Так, вот это, это, это, это. Всё, да пошли вы в нафиг! А -а -а! Плеер осуждал. А, -а, -а! нет, извините. А, -а, а, простите, проход. О нет! О нет! Где этот слух? Я этого аж как я это слышу. Ну все. ГГ, пацаны. Пацаны, вам ГГ? Да не... Да я хочу уйти от этих шагов! Это, это, это, это, это, это, это. а, -а, -а, -а. Нет, за что? Нет, давай вот это. Быстрее. Оп! Я идт! Я руиню катку вс. Я слышу, мне плохо становится Быстрее, быстрее Так, сюда а. Ну за что? Да нет, нет Он близко, этот лох Как тебе помочь? Йос Есть Да мне пофиг, убьет меня, установит. Так, так, так Ага А-а-а! 3, 4, 5, 6... Пацаны, всё это как и нет. Я не смогу, пацаны. Пока. А-а-а-а-а! Oh, О, my God! О, oh, oh, нет! Бокси-Бу збен been... а -а -а! уже близко. Я после этого лоха отбегаю... Он будет лошком let's go. Надо как Oh, You cannot run, stuff uh. zaknai! Oh! I'm a garbage! I'm the love that Вон этот в бухте А! Нет, я к нему спустился. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я идиот, я идиот, идиот а хотя быстрее делаем вид, по типа меня тут нет ай, да пошел ты он же знает, что у меня идет, ревайв да нет, ну за что? Не надо, да. не надо, да! Всё, я вдох. Да, да, да, да, да, да, да, да, я такие... Gonna... Gonna... Gonna... You are dead. Он вс ⁇ мертв. Я хочу... Вот это я. С вами был я. Всем удачи. Всем Нового года. Да. Yeah. Всем... Goodbye.